Дорогие друзья, меня зовут Светлана Харюмина. Я проживаю в республике Башкорстан, в небольшом городе с именем национального героя Башкир в Салавате. У нас население 153 тысячи. По образованию я техник-технолог, закончила Салаватский индустриальный колледж. А работаю лаборантом в нашем градообразующем предприятии спром тихим саала я хочу вам рассказать как я попала в корпорацию зус Все мы как-то тем или иным способом зарегистрированы в социальных сетях и однажды пролистывая новости друзей я увидела что одна из них поставила класс под постом с названием работа в интернете. Так как я уже интересовался работой в интернете, но сомневалась, стоит, э, стоит это принимать во внимание или нет, я ей написала «А ты уже работаешь?», на что я не получила ответ. Но информация никогда не приходит просто так. Я ходила и думала, а может мне стоит уже начать уже работать в интернете, попробовать. Так я написала, э, заполнила анкету, и мне прислали инструкцию, где было написано, что, э, и кон, что конкретно нужно делать работая в интернете. Это было видео, где Екатерина Лотникова рассказывала о том, что это не лохотрон, что нужно работать. С неба денежки просто так не падают. И тем более, если в нынешнее время интернет входит в нашу жизнь тесным образом, ведь даже лекарства получаем через интернет, можно выписывать одежду, бытовую технику, и в скором времени интернет будет пронизан везде. Поэтому если вы смотрите это видео, значит вы каким-то образом тоже интересовались работой в интернете. Я вам рекомендую незамедлительно принять решение и присоединиться к нам. Выйти вы можете в любое время, а начинать стоит уже сейчас, ведь вы ничего не теряете. Мы вам в этом поможем. И у вас все получится.